Трове сидел кузнечик совсем как огуречек. Трове сидел кузнечик, зелененький он был, представьте себе, представьте себе, зелененький он был, представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Трове сидел кузнечик, совсем как огуречек. Трове сидел кузнечик, совсем. <Así> Я уже сломанок так... был. Зелененькие. Да, давай. Давай. давай сидел кузнечик, совсем как огуречек, в траве сидел кузнечик, зелененький он был. А, -а, -а я, я, даже себе, себе. я даже слов не знал. Представьте себе, А Я даже слов не знал, оказывается. А Да, давай слова, дойдем. Все, текст надо учить.